Как найти девушку? Шаг первый. Посознай, что у тебя нет девушки. Шаг второй. Иди свой подъезд и жди, пока не появится какая-нибудь девушка. Шаг третий. Зайди с ней в лифт. Шаг четвертый. Коснись ее.